Всем привет, на связи Костюков Василий и я являюсь партнером компании Pride International. В этом коротком видео я расскажу тебе маркетинг-план и покажу, как, сколько и за что здесь можно зарабатывать. Есть два способа взаимодействия с компанией. Первый — это стать просто клиентом и за 150 долларов приобрести себе лицензию на годовой доступ ко всем обучающим тренингам на платформе «Прорыв». С помощью этой платформы вы найдете ответы на любые свои вопросы и сможете прокачать любую сферу своей жизни. В следующих видео я обязательно затрону эту тему более подробно. Второй вариант – это стать партнером. Чтобы стать партнером, необходимо приобрести франшизу. И вот чем отличаются эти франшизы, как они наполнены, в чем между ними отличия, мы сейчас рассмотрим более подробно. И начать я хотел бы с самой выгодной франшизы, это франшиза за 5000 долларов, называется она Акционер. И партнер на этой франшизе может продавать и лицензии, и франшизы. В принципе, так же, как и на других пакетах за 1500 и 500 долларов, можно продавать и лицензии, и франшизы. Но условия по доходу будут ну, так, значительно отличаться. Например, на пакете Акционер на продажу нам доступно 185 лицензий. Это те самые лицензии за 150 долларов, которые дают нам открытый доступ на год на все тренинги на приложение Прорыв. Клиент за них платит 150, нам компания возвращает 50%, то есть 75 долларов. Итак, можно посчитать, что 185 лицензий по 75 долларов наш доход будет составлять 13 875 долларов. Отнимаем инвестированные 5000, получаем чистый доход. На пакете «Бизнес» у нас доступно 40 лицензий на продажу по 75 долларов, это 3000. Отнимаем инвестицию, получаем полторы чистый доход. И на пакете «Партнер» 15 лицензий по 75, 1125 долларов. Вот такой будет наш доход. Отнимаем инвестицию, получаем чистую прибыль. По продаже лицензий мы уже разобрались, это на всех франшизах 50%. А теперь что касается продажи самой франшизы. Давайте на примере продажи франшизы 1500 долларов рассмотрим отличия как раз этих франшиз. Когда мы находимся на пакете акционер за 5000 долларов и продаем франшизу за 1500 долларов, которая называется бизнес, мы имеем инвайт бонус, который составляет 25% и от этой суммы, значит, мы получим 375 долларов, а также бинарный бонус о котором я тоже расскажу и вообще расскажу что такое бинар он будет составлять 10 процентов то есть еще 150 долларов находясь значит на пакете акционер за продажу франшизы 1500 долларов мы общей стоимостью получим 525 долларов если мы находимся на пакете бизнес и продаем такую же франшизу за 1500 долларов то мы точно также имеем инвайт-бонус и бинарный бонус. Только инвайт в данном случае будет составлять уже 15%, то есть 225 долларов. И бинарный бонус будет составлять 8%, это 120 долларов. Общая стоимость, которую мы получим с продажи данной франшизы, 345 долларов. На пакете «Партнер» за 500 долларов мы имеем инвайт 10 и бинар 7 соответственно 150 и 105 долларов. Общая сумма э, выручки получится 255 долларов. Видите, да, отличие. То есть э, между э, вот за ту же работу получается выполнив ту же самую работу, продав франшизу за 1500 долларов, мы получаем совсем разные деньги. Так, например, между пакетами «Акционер» и «Партнер» за 5000 тысяч и полторы тысячи долларов мы имеем разницу в заработке 180 долларов. Если э, сравнивать пакет «Бизнес» и пакет «Партнер», то мы имеем 90 долларов разницу в прибыли. Но ну, а если сравнивать э, два э, разных пакета «Акционер» и «Партнер», то разница будет составлять целых 270 долларов. И я обещал вам рассказать, что такое бинар, что такое бинарный бонус, для... от себя скажу, что для меня это один из самых лучших способов построения сети, потому что именно с помощью бинарного маркетинга можно выстроить очень серьезную структуру в глубину. Для тех, кто совсем с этим не знаком, я покажу, как это работает. Что такое вообще бинар? Это от слова "би" двухнаправленное развитие структуры. То есть есть, вот, например, я и у меня есть левый и правый отдел продаж. Я сделал две продажи франшизы и у меня теперь есть левый и правый отдел продаж, два штуки, поэтому бинар. Смотрите, следующего человека, если я подключаю, я буду его ставить вот сюда, потому что у меня только два направления, не солнышком, как это бывает в некоторых компаниях, а вот именно только два. Следующего человека я могу подключать, например, сюда и так далее. У этого человека тоже также есть всего лишь два пути развития своей структуры, слева и справа. Но, как вы видите, мой следующий человек попадает уже под моего первого человека и так далее. Мой следующий человек идет сюда и так далее. И у меня тоже есть спонсор, он стоит например здесь, я у него в спонсорской так называемой ноге и его люди точно также будут попадать следующие сюда и так далее. Примерно вот так вот устроен бинар, у каждого есть бинар. Соответственно мы переливая это называется перелив. Есть возможность создавать такие заделы, так называемые. А теперь что такое бинарный бонус? Бинарный бонус это бонус по товарообороту, который является таким срезом еженедельным. Производится в среду, то есть система подводит итог недели в среду и определяет, какая из, какой из отделов продаж моих в данном случае, левый и правый, да, сделали больше товарооборот. Ну, например, здесь товарооборот у меня справа получился 6 тысяч, здесь получился товарооборот 5 тысяч. Здесь, например, 4 партнера, вот кто-то продал, да, вместе со мной даже может быть, а здесь на 5 тысяч, там, в любом, в, в любой вариации, в любой вариации франшиз или других каких-либо продуктов. Здесь 5 тысяч, здесь 6. Прошел срез и мы получим э, по меньшей ноге процент согласно нашего бинарного бонуса. То есть на пакете акционер это будет 10%. В данном случае 500 долларов мне упадет за неделю, потому что э, у меня 10%. На пакете бизнес это 8%, на пакете партнер это 7%. Что происходит дальше? В следующую новую отчетную неделю я войду уже с таким счетом 0% и здесь останется 1000. Началась моя новая неделя, и вы продолжаете работу. Следующая неделя происходит, опять снова срез, выявляется слабая нога из этих двух, и по ней платится бинарный бонус. Вот так примерно это работает. И еще один очень интересный вид дохода – это матчинг-бонус. Матчинг-бонус – это вознаграждение от компании за то, что вы вырастили под собой лидеров мне тоже очень нравится этот бонус и он что из себя представляет это доход который идет от глубины то есть есть 5 глубин от по этому бонусу на пакете акционер три глубины по этому бонусу на пакете бизнес и одна глубина на пакете партнер что такое вообще глубина то есть я регистрируя каждого своего человека по ссылке э, системе фиксирую его как своей первой линии то есть независимо от того куда я его поставил например вот это мой человек который зарегистрировался по ссылке места же другого у него нет я могу его ставить только влево или вправо соответственно в самый низ структуры и получается что вот этот человек выполнил э, вот например такие же условия по своему бинарному бонусу да? Заработал 500 долларов, я имею 5% от него, да? если мы находимся на пакете акционер, то у него там еще может быть несколько глубин, и все вот эти люди, кто зарабатывают свои бинарные бонусы, мы имеем от этого 5%. Соответственно, на пакете бизнес это будет 3 глубины, неважно, то есть отсюда уже отчитывается от каждого вашего лично приглашенного человека в структуру, Отчитывается новая глубина. Вот от этого идет глубина. Это, например, не мой человек. А от вот этого человека уже снова идет моя новая э, глубина, потому что этот человек является моей первой линией. Вот так примерно работает матчинг-бонус. Э, я надеюсь, что я, насколько возможно, объяснил это простым языком, вам будет понятно. Но знаю на себе, что с первого раза вряд ли с этим получится э, разобраться. Поэтому в описании под этим видео я оставлю контакты свои, вы найдите меня в соцсетях и свяжитесь со мной, я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, буду рад обсудить любые моменты. Рад был вас видеть, до встречи в новых видео и пока-пока!